<говорит> да. для меня жестко. а, а. а. Куда? Куда? А хотя не так страшно, как она. Я часто болел всю зиму. Месяц болел, месяц отходил. Вот, но после того, как я нырнул в кровь, я практически не болел ни разу. хорошо. При погружении в прорубь выделяется большое количество эндорфинов. И это способствует ощущению э, радости, эйфории, той же, когда выходишь с воды, стоишь... Э, Улучшается настроение. Я так только знаю, что вот, человек 30. Вот, как бы, ну, мы с некоторыми даже и не встречаемся. Вот, мы приезжаем, мы ездим, между между своя, и как и бы, группа человек 10, мы приезжаем. А по будня, Вот тоже ну, как будущий морс. Как Подготавливаем. Дядь Миш, а, дядь Миш, Ваську дай сюда. Я его идем в осок. Наклоняйся. Наклоняйся, лежу. Ой, Ой, хорошо. Ай, все. Иди. Будет тоже, да, приобщать. К... Он закаляется. Берем, к моему. В какой раз? Первый. Первый? По чинам сегодня. Я смотрю. Мох. На дряп. Назад сильно не отходи. А? Назад, давай, давай, Назад еще, еще. сильно не отходи. Там это лед. Лед, да, чтобы не потрапил. Во! Мадряк, свежо. Лучше, лучше, не лучше, да, не бывает. Отлично просто. Всех, у кого есть желание, пусть приезжают, На себе, на себе новые ощущения. Испытывают, ну и кому понравится, конечно, каждому свое. Ну вот а так. вы как вот планируете сейчас регулярно сюда приезжать? Ну, вы... Естественно, Эди. да. Мне давно Эди. уже склоняют к этому. Так, я развонил.